друзья, всем огромный привет, я по вам очень сильно соскучился, и да, вы, наверное, уже многие знаете, у меня есть новость, у меня родилась дочь, хочу сказать вам огромное спасибо от лица моей жены, от себя, за то, что вы просто закидали нас поздравлениями, пожеланиями, очень приятно, все отлично, еще раз всем огромное спасибо, да, действительно, 1 ноября я выложил видос, где сказал о том, что я немножечко прекращаю свою часть в дневнике фаната, это все было связано с домашними матчами, с выездными матчами. Сами понимаете, у кого есть дети, это время занимает просто максимально. И все права я отдал <сих> Василию Геннадьевичу. Соответственно, с 1 ноября у нас не вышел ни один выпуск. Я так вот захожу на YouTube-канал, вот он. Так вот, смотрим, весь в пыли, понимаете, весь такой грязненький. И так сегодня мы встряхнем чуть-чуть и выложим вам видос. Новый год впереди, поэтому, считайте, этот выпуск будет подарком от нас. Наши уважаемый братве, который сейчас это смотрит. Будет сегодня хороший выпуск, веселый Отличаться будет от всего того, что мы снимали Мы давно готовили этот выпуск В нашем инстаграме мы также вам говорили о новых форматах И новый формат сегодня, собственно, и подъехал вместе со мной Короче, братья, рад, рад снова быть в кадре Надеюсь, не растерял своих навыков Сегодня будет динамичная игровая история С мини-флойом Клубом Спартак И с Василием Пельменем Я теперь отец, поэтому папа вернулся И мы начинаем Марта, всем привет, конечно, было бы интересно посмотреть на то, как пельмени втаскивает Васю по лицу, но ну, лично мне было бы на это интересно посмотреть, но мы за честную историю, поэтому сегодня мы эти две скалы, пельмени и Васю, поставим между собой. И они будут соревноваться друг против друга. Знаете, играя во дворе в футбол, то есть никогда вопрос не стоял, кто будет стоять на воротах, да, точнее играть на воротах. И есть такая истина, самый толстый на ворота. Так уж получилось по жизни, что и Пельмень играл в воротах в детстве, и Вася, об этом тоже многие знают. И мы, соответственно, придумали вот этот вот формат сразиться, чтобы они сразились между собой. И финишем всего этого будет удар по лицу. Ставим сразу лайк, садимся поудобнее, завариваем чаек. Ну и погнали. Развлекательный контент, как вы, собственно, все и хотели. Так, братва, первое задание, короче, у нас будет навес на жопу, соответственно, наказанием, там, мини наказание будет расстрел на жопу, либо пельмени, либо Васи. А, какие условия? даются? полторы минуты, мы все участвуем, соответственно, в этом челлендже, так называемом. Кто больше из них пропустит, соответственно, тот пройдет этот раунд и получает наказание. Погнали! Everything who in the what and the where I need everything Trust me, I hear what you're saying But I like it's new what you're telling me I'm curious, George, I hop in the Porsche Five and a horse, I'm ready to go I'm coming close to turn on a ghost I need to know everything Короче, Вася закончил. Получается, что четыре он пропустил, но гол. Пельмени за два. Сместный ну, если сейчас Вася забивает пельменю. Это тоже будет за два. Ну что, спорал побегает go harder than me. They need blade in the the and a team of marines, leash, a piece my you I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done. I gotta call my mama and tell her I made it as soon as my log's done. I gotta read all my trade publications Пельмин выиграл в первом раунде, в первом задании, пропустил 5 мячей. А мне 6, да, да, билет. 6. Ну что, у вас наказание, раскола жопа. Первое здание закончено, переходим ко второму. Сейчас будет. У меня уже задышал. Сейчас будет пенальти, будем без 10 метров. Условия такие же, кто проигрывает, кто получает менее наказание. Это все вот к нему все а вопрос. За опоздание? Да. Спасибо. друзья, и в очередной раз этот ролик мы делаем благодаря нашим братишкам из тенисе. И сегодня мы будем теннисировать. Точнее, мы уже теннисируем э, пельмени и нашего Васю. А наказание этого ролика будет удар по щечную. короче огромное спасибо нашим братишкам из тенниси по ссылке в описании как обычно вы видите на комментарий который дает хотел сказать короче который дает огненный бонус при регистрации промокод для них фанаты короче вы сами все знаете спасибо тенниси погнали Вася, если Вася пропускает больше, с то наказанием узнаешь. А ты по щечинам? Нет, <свят> это страшно нахуй, жалей, Добро -добро. В первой своей игре за Спартак Витя Блатов забил гол в пустые ворота с головой. С головой да. как, Какие пустые? Какие <свят> <был забил? свят> <свят> пустые? Орел. Там пустые <свят> были. Мы для чего вообще позвали сюда, нам нужна была его голова. Как вы видите, ногой он не очень справляется. <смеш> вот, нам Коваль, короче, покажет, как надо в твою голову попасть. Okay. Нам нужно Я попасть даже, в твою голову, хорошо. ты должен забить. <смеш> мы повторим, мы сейчас ставим, мы вставим сейчас голову, надо повторить. Окей. Okay. Okay. Видите, как раз убежал. И на него тут просто чирканец. <смешный> <смешный> Виктор Влада, Питуша! <смешный> <смешный> <смешный> Виктор Блато! <смешный> <смешный> Ну ты посмотри. Ну не зря приехали. Не ну, зря. не зря, мужик. Ну, это хорошо, конечно. Друзья, Витя Блатов многие узнают, в принципе, в медийной сфере. Витя играет за Амкал, Витя сейчас играет за мини Спартак. Короче, Витя вообще болельщик Спартака. Витя, расскажи, когда за Спартак, откуда у тебя вообще пошли корни на Спартак? Вот был недавно на студии, когда Спартака рассказывал как раз том, что с вы говорили. Я наверное лет 15 за Спартак. Думаю, так. Потому что у меня папа за Спартак. У тебя семейная, вообще? Да, да. там девушку болел Спартак, потом папу и потом вот я. Ну, как бы, первый матч, который я смотрел, были только спартаковские, выборы у меня особо ну, не было. Конечно, В детстве это, как бы, это включается. Ну, вот, лет с 8-7, наверное. Всегда как-то просто пошло по и потом еще предложили вот, Миньку пойти за Спартака С Минькой Огненная история, на самом деле, потому что была вообще там еще давно мы думали замутить похожую тему Жека Спирякова. Mm -hmm. Кстати, ну, у меня был мой друг, мы с ним вместе учились в универе, и он начал делать это сон в мы с Женьком получили знакомые, И он, значит, делать, это, что он там футболист, да, он да, сыграл да, за знамя. Как стать, футболистом. как стать футболистом. Да, в итоге Женя там, сыграл официальный матч, и я предложил ребятам из мини-футболевого клуба, говорю, давайте, типа, mm -hmm. я, как фанат Спартака, сам играл в минку, детстве, типа, скинул, хорошо бы уходить на трение, и, типа, вы меня заявить. Естественно, я забил болт, ничего не скинул, <свят> только время за походом за пивом. Вот. И, короче, история переходит на Витю. И я такой говорю, блин, круто, типа, Витя тоже болельщик Спартака, медийный чел, и, короче, заигрывается за Спартак. Скажи мне, это все было постанова или это реально... Постанова в формате... Ну, что, типа, ты якобы действительно тренировался там серьезно, или не, ты не, правда не, не, тренировался не, не. и по результатам. По большому счету, то есть, ну, как бы, история она утрирована в формате того, что такие, типа, он никогда не, не разменял футбол. Ну, это понятно, что да. Ну, то да, есть он, слишком да. утрирована. Ну, ты не ровался, ты по полной проблеме, короче. Я там единственный тренер, который пропускал, это из-за и то я сразу сказал Сергею что он тренер, что типа что дайте нет, мне там один-два раза в неделю, я чисто теоретически не смогу указать потому что мне нужно там на Амкал, а -а -а. у меня там как бы подписано тоже бумаги, я должен там быть на съемку в любом случае, он сказал хорошо, типа а, решишь что вопрос. Ты совмещал и все да, да, да. Слушай, Друзья, кто еще не подписан, кому вообще интересно следить за вот этой медийной футбольной историей, Витя Блатов, наш местной чувак, подписывайтесь, в соцсети все оставим внизу, гоняет за Амкал, гоняет за Спартак. С нами начал уже первый ролик снял, поэтому все должны быть нормально. Удачи что пропасем. карьере. Ну а мы продолжаем выпуск. Как я those real ones, they Давай Короче, да, очень похоже на ничего, да, Вася придумал. В смысле, голевая была, ты видел, Но как он... он не забил, это не считается. Короче, наказание здесь пропустим. Надо было нормального игрока, взять. Парни уже чуть-чуть задышали, да, вот. Сергей пополнял. Мнение, было, что, что надо было вместо блата кого другого поставить. Ну ладно, переходим к четвертому заданию. Давай. Это солнышко. Вокруг мяча или как это правильно называется? Поняли, да? Вокруг мячика крутимся. Хотели еще 45 секунд, пацанам, но, но мне кажется, ничем бы хорошим Фуру. это не закончилось. Поэтому. на кому? 20 секунд. Объем вы диме. Выходите. Один на один. Еще 5 секунд, Вася, еще 5! Давай, Давай-давай-давай, выходи, выходи! Вот, 25 секунд смерть упал. минус! Так. два, три. бал можно зачитать. Конечно, За удар хотя бы, да. Один бал точно. Ну что, давай Витя Блатов сейчас будет показывать мастерство. Конечно, Благодарям. Такие же условия, 25 секунд. Раз, два. <у -у -у -у -у -у> Вить, готов? Раз, два, три. <organize> давай, брат. Давай, давай, 20 есть, давай. Пять курков. Наказание этого конкурса было 5 курков. Курка. 3. 5. Вася проиграл, потому что мы засчитали дельмене один бал. 5 кувырочку, брат. Погнали. Ой, тяжело. Димон, ну расскажи, какие тонкости и отличия в мини-футболе от большого именно в моментах выхода 1 на 1? Но в отличие от большого футбола, здесь нельзя по ложному движению реагировать да, на мяч, на ногу соперника, когда он замахивается. То есть даже если видно, что видел удар, нельзя как бы падать. Вот, всегда надо оставаться на ногах, занимать как, бы, ну, как можно большую площадь ворот, Там, то есть сделать такое движение, крест называется. Стараться отбить мяч. Ну, то есть, в принципе, всегда, грубо говоря, по центру ворот останавливать. Ну, если тут с острова, например, идет вход. Просто, главное, площадь ворот максимально Да, занять. максимально большую, ну, большую площадь ворот занять и попробовать отбить. Да. Попробуем отбить мяч сейчас. Попробуем. Не, не отбивать не обязательно, но главное попробовать. это выход да. один в один, как -то. В мини-футболе вообще называется 1-0, поэтому... 1-0, да? Да. Ну, то есть, претензий к вратарю да. нет в таких голодах? Никогда практически. Ну... Но... Если не завалился. Да. И если не ближний, не завалюсь и нападающий хорошо исполнил, то я думаю, там, вратарю не должно быть в силу. Следующее задание, нужно будет выйти один на один Соответственно, кто больше пропустит, выполняет наказание С нами участвует вратарь, у ну, кого поэтому погнали, смотрим дальше Наказание? Десяточку пресса. Какого пресса? Блин, такого обычного. Десятку пресса. А потом финальное наказание и походу по щам Вася будет все. Типа ты хочешь туда похудел за да. межсезонье, что ли? Да. Ну все, сломо добавить. Ладно, есть. Друзья, пока выпуск у нас там продолжается, ребята плюс водичку, отдыхают, мы поговорим с Васей. Вася и В общем, братва, многие знают Василий Пельмени, погонял Пельмень, фамилия Камоцкий, участник битвы за хайп, там, чемпион мира по пощечинам. Короче, регалий. Каменные, да. каменные лица. Все связанное с лицом. У Васи, как видите, лицо в полном порядке, Русское такое, хорошенькое. Здраво, Вася. Ты вчера бил -колобка. Э, колобка. Как вы знаете, колобок, э, так скажем, политических ССК, тоже известная личность в русских кругах. Вчера у вас был бой. А, как, как, как скоро выйдет полный засыпок? Я даже не знаю, может, перед Новым годом, может, что после нового. Ну все уже знают, что ты его побил. Да. В принципе, все ни для кого не нокдауна, если... Поздравляем тебя, Василий вчера. Он все в своем Инстаграме показывал, что КБ против КС. В общем, да. победа КБ. Какие у тебя планы вообще на будущее, что у тебя будет? Какие может, еще соревнования в ближайшее время? Ну не знаю, может пощечники будут в Америку на пощечник звали, но пока тишина. Там поляки зовут опять. На такой... Ты в Польшу ездил, а? Больше, да? В Польшу, второй стал. Да. Второй Они опять зовут Но у них не знаю, будет не будет у них турнир, у них на последнем турнире как бы печальная ситуация, случилась, откачочный на человек попал в кому и потом умер. Да. У тебя были случаи в твоей карьере, что вот, плохо было после? Ну у меня же были случаи, что мне было плохо. Ну нормально, как бы этот секундный отключили, и, и нормально. А там такой, случай, не знаю, будет они после этого проводить не будет неизвестно. Паш, ну во-первых, ты болельщик Спартака. Да. Болеешь с детства Спартак. у Спартак, ты работаешь, так скажем, на огороде у себя, в городе, у тебя да, на огороде, своя да. ферма, да, правильно? Фермерское хозяйство, все Фермерские. Фермерские, Да, и у вас есть обалденный комбайн. Кастом, сейчас уже кастом, кастомизированный комбайн разукрашен. Разукрасил в цвета Спартака, сделал граффити, да, на нем да. тебе парни сделал, мы сейчас, сейчас покажем фотографию у комбайна. А? Это стадиончик, видите, и ну, КБ, чего поделаешь? Если вы хотите, чтобы мы как-нибудь доехали до Вася, пишите в комментах, покажем, как живет наш братишка. Покатаемся на комбайне. Покатаемся на компании, сделаем какой-нибудь розыгрыш, наверное, домашний да, да. И, в принципе... Вы насладитесь этим видосом если не хотите да ничего не пишите ничего да. не пишите. дизлайки да. сейчас тем более не отображаются на ютубе хорошо ставим пальцы вверх блин ну как у нас принципе всегда хорошо мы обожаем своих подписчиков свою аудиторию спасибо может только мясные или какие да все смотрят все смотрят конечно же все смотрят и все об этом прекрасно знают вася ну что инстаграмчик мы оставляем кто не подписан переходим на вас следим за его творчеством тебе удачи брат держи как говорится лицо в тепле и в порядке но мы продолжаем наш выпуск Короче, челлендж от пацанов ЗФК «Спартак» Навес с углового, черпачалка И лед нужно забить Я Васю убить хочу прям каждым ударом, просто! Вася пропустил два, становится а пельмень. Если сейчас в этом задании пельмень выигрывает, то все В одну калитку Вася будет выходить по щам. Он надеюсь что он всё не затащит. Короче, в очередной раз проиграл Вася наш король дорог Василий Геннадьевич. Наказание будет с пацанов. Они придумали это задание, поэтому сейчас будут придумать наказание Васи. Тебя да, держат за ноги, и ты да, идешь да, от линии на руках, получается, да, до центра. До центра. До центра. Что до центра? -то? Короче, Вася берет за ноги. Да, ну, правильно? Да, да. Тире да. мене, и значит, что ну, ну, в общем, мы поняли, в сезоне я начал а, ходить. Так он этого весь отступает. Вот а белый, да? <звук> <звук> Парни, это далеко, я не справлюсь. Надо спортом заниматься больше. Я у них новый, доказание играю. Это игра. Это их наказание. Это их наказание. В общем, друзья, по результату, в принципе, всех челленджей наш Вася проиграл пельменю, поэтому... Маленький пельмешек проиграл, большой. Сейчас большой пельмень пельмен, будет маленькую пельменю наказывать. Почему я всегда аутсайдер. проигрываю? Прыгаю со всяких тарзанок, прыгаю в Самарскую, Волгу. Вот я ни одного вообще челленджа не выиграл. Придумайте, пацаны, челлендж, чтобы я его выиграл в То конце концов. Можно? Это, в принципе, целый челлендж тоже. Что, давай, Все. Вышки да? О, класс! блин. Что, братья, закончились наши задания. Как, в принципе, в начале выпуска мы сняли по с лежачим вас, Васей. Так все и оказалось на самом деле. Ну что, брат, ты живой тебе было? Нормально. Я бы еще вторую так смог. Смог, ну это. <emerged> это мы <luxury> сделаем. Спасибо огромное. Мы не помним клуба Спартак всем пока. Вот эти постановочные. хлопочки. Ну что, и самое теперь сладкое, что мы могли придумать в этом да. выпуске, это удар по щам Давай. под большого пельмени маленького. <смех> <смех> Хорошо, что это еще такой натяженный ну, мяч, да? У ну, вас еще устал. Мы его а так вниз. Шоп, ну, бай, ну, пьет. Пьет. Ну давай, русского, вы, русского попробуй вырубить. Очень здравствуй, здравствуй, здравствуй. Рубим, да? да, Рубим. да Рубим. Рубим. Рубим. <свят> я думаю, он бьет, как депут. <свят> я не буду, я я буду я не пуля. Пуля. А, да а я улыбаюсь <свят> просто. <свят> Через не выжил? Глаза не закрывай. Надо смотреть теперь телесу. <свят> <свят> <бля, бля>, <свят> И это он называет удар. <смех> <смех> вот это удар. <смех> <смех> Я возьму у него реванш, приеду к нему в Сибирь, на тракторе у него реванш возьму. На Комбайн, на комбайн. комбайн и трактор это разные вещи. <смех> <смех> <смех> <смех> Зерноуборочные кухоны кухонные тоже разные вещи. Хух, ну что, давненько так не тренировался. Я думаю, что Вася наш тоже так не тренировался. В общем, братва, если вам понравился данный формат, Пишите в комментариях, обязательно пишите в комментариях Потому что, ну, необычная история На самом деле, огромное спасибо Васе Пельмень, огромное спасибо пацанам Из мини футбольного клуба Спартак И спасибо нашим родишкам Эстенсии, которые опять-таки Впряглись в эту всю историю и помогли нам реализовать Этот выпуск Впереди Новый год, мы хотим вас искренне от всей души поздравить С наступающими праздниками, будьте счастливы, не знайте горя чтобы у вас все было хорошо, соответственно, мы будем стараться, стараться что-то придумывать новое, подобного рода, если вы хотите видеть ролики на, на наших площадках, пишите, возможно, мы сделаем новый канал, и где будет выходить только вот такая вот игровая, какая-то дурость, будем снимать с нашими звездами, которые болеют за Спарта, какие-то приколюхи. Всем спасибо за выпуск, это был Дневник Фаната, всех с наступающим Новым Годом, подписываемся на все ссылки, которые находятся в описании к этому выпуску, переходим в наш Инстаграм, комментируем этот выпуск. Ставим лайки. Дизлайков-то больше нет. <с> Их просто не видно. Да, они у нас никогда, в принципе, не существовали на нашем канале. Много говорю, потому что соскучился по вам. Но опять-таки, ходим на перерыв. Пишите в комментах, если хотите подобного рода развлекуху. Мы ее снимем и в праздники новогодние, и в январе, и феврале. Это был Дневник фаната. Всем огромное спасибо. До встречи.